Здравствуйте, меня зовут Валерий Летенков. Я руководитель агентства инвестиций в недвижимость. Работаем мы по Москве и Московской области. Приглашаю к сотрудничеству риэлторов с других регионов. К сожалению, те времена, которые были до 2013 года, давно прошли, когда, сидя в офисе, можно было дождаться клиента, подписать с ним договор, поставить квартиру в рекламу. Она продавалась, получали деньги, была какая-то стандартная работа. Времена данные ушли, рынок становится более тяжелый, покупательская способность, к сожалению, сокращается. Предложения, которые звучат от других компаний на сотрудничество, заключаются, в общем-то. В основном в том, что продайте наши квартиры, ну, например, в городе Сочи, да, но у себя в Москве. К сожалению, это не работает. Еще какие партнерские предложения звучат? В основном все сводится к тому, дайте нам денег, да, мы вам организуем какую-то рекламную кампанию. И все время звучит слово «если». возможно, получится, да, там будут вам звонить, не будут, без полное отсутствие каких-то гарантий. Да, или предлагают какие-то базы, которые надергали из Авито, да, там каких-то клиентов, которые сами ставят рекламу. И для кого не секрет, что это тяжело, да и можно делать это самостоятельно. Наше предложение абсолютно о другом. Мы по вашему региону предложим вам объекты недвижимости, квартиры, жилые, нежилые, возможно земельные участки, рекламу мы поставим за наш счет и от вас потребуется единственная, ваша непосредственная риэлторская деятельность принять звонок и обработать клиента и сопроводить сделку звоните по телефону, расскажу более подробно